Добрый день, с вами Алексей Федорцов. И в этом видео я хотел бы поговорить о том, о тех случаях, в каких не нужно заказывать интернет-продвижение. А, причем это касается компаний, которые только выходят на рынок, стартаперов, так называемых начинающих предпринимателей, которые входят в нишу, тестируют их и надеются получить в них прибыль. И тех, кто открывает новые направления, тестирует их, чтобы получить какой-то результат. Также тех компаний, которые уже работают на рынке, и а, время от времени предпринимают попытки продвинуться в интернет-продвижение. А, в большинстве случаев а, в этих компаниях а, большинство клиентов приходит по сарафанке уже с каких-то сформированных каналов, от партнеров, вот, но до интернет-продвижения так руки и не доходят. Вся последующая информация касается всех этих групп групп. А, и если вы относитесь к одной из них, то, пожалуйста, обратите внимание на это. Первый момент, когда не стоит заказывать интернет-продвижение, не проработав целевую аудиторию. Не первый раз за 8,5 лет сталкиваюсь с тем, что заказчики, потенциальные клиенты наши, которые обращаются к нам за продвижением, сами не до конца понимают свою целевую аудиторию. То есть кто это, кто у них заказывает, какой цикл принятия решений, кто ответственен за заказ и так далее. То есть не все владеют такой информацией в принципе. То есть приходят клиенты откуда-то, да, есть общее понимание, но никакой аналитики по статистике не проведено, и в принципе такая статистика не собирается. Это относится к всем мелким средним бизнесам, которые не вводят в себе статистические данные, не внедряют в себе CRM-систему даже бесплатную и не подбивают время от времени именно ту статистику, которая нужна для квалификации своих потребителей. Уже те, которые перешли в заказчик, которые пришли откуда-то, там, совета по рекомендации от партнеров. И это связано в большинстве случаев с тем, что это микро-малый-средний бизнес, и собственник очень плотно залипает в текучке, в процессах, и от собственника зависит значительная доля прибыли. То есть если он никаким образом не поучаствует в процессе, а углубится в аналитику, то большая часть прибыли компании будет не получено. Вот. И это в основном является таким стоп-фактором для того, чтобы значительно в этом продвинуться. И своего опыта скажу, что и в своей компании, и на примере своих клиентов, все, кто занялся аналитикой а, своей рекламы, аналитикой а, компаний а, а, не компания, а аналитика именно своих клиентов, получил по ним статистику, понял, с кем он именно работает, выделил именно те сегменты клиентов, которые приносят ему максимальную прибыль, и выделил тех сегменты клиентов, которые ему не интересны, даже если их обращений большее количество. Но там средний чек меньше, это более, скажем так, геморройные клиенты у них, и они четко поняли профиль своего клиента. Допустим, в моем бизнесе, у меня в компании, это четкий профиль клиента, мужчины от 32 лет, которые уже имеют бизнес, который приносит постоянный доход от 30 до миллиона рублей, до 55 лет включительно. Вот. Все остальные категории клиентов мы с ними работаем очень выборочно. И те, кто под это описание целевой аудитории просто по полувозрасту не подходит, мы их чаще всего не берем. В 90% случаев однозначно. Почему? Потому что такая статистика обрисовалась за все годы работы в этой сфере. Аналогично, есть данные и в каждом бизнесе, который нужно применять с этой точки зрения. Это один момент. А вторая часть, да, а, которая, это мы сейчас поговорили об аудитории. А, есть компании, которые вот, допустим, сейчас, да, в период а, кризиса а, из офлайна пытаются перепрыгнуть в он, онлайн, особо об онлайне, ничего не зная. И тут их подстерегает большой расход бюджета и времени, потому что они не понимают свою целевую аудиторию, как, ее, как на нее выйти именно через интернет. И это вот второй фактор, когда не надо вкладываться в продвижение, а надо четко изучить свою целевую аудиторию. Возможно, заказать какое-то исследование у людей, которые понимают, знают. Либо, если у вас недостаточно бюджета, самостоятельно изучить этот вопрос, изучить конкурентов. А, и уже подкованы знаниями идти к профессионалам и заказывать у них рекламу, когда у вас есть профиль клиента. Конечно, а, вот когда к нам обращаются, когда о, ко мне идет запрос по привлечению клиентов, мы со своей точки зрения всегда проводим исследования конкурентов и всегда смотрим а, на профиль целевой аудитории. А, и отсюда именно та информация, что далеко не всегда профиль целевой аудитории совпадает у заказчика с реальным, который существует. А, мы, когда нам платят деньги, да, мы... А, должны подстраховаться и понять, что мы именно туда будем инвестировать денежные средства заказчика в качестве рекламного бюджета и в качестве оплаты за услуги, что это, эти средства будут потрачены верно на целевую аудиторию. Когда профиль целевой аудитории не ясен, вот, к примеру, да, компания, которая обратилась ко мне, они занимаются в офлайне, занимались именно бизнес-играми для предпринимателей, для а, формирования командных навыков и, и так далее. Они были исключительно в офлайне Сейчас они переходят в онлайн и хотят там развиваться и быть только в онлайне. А, у них уже готов формат а, под этот а, онлайн, сформирована площадка, но когда мы начали изучать рынок, мы так и сказали, что на данный момент вы не сможете по нормальной цене заявки и нормальной цене клиента с вашим средним чеком войти в этот рынок. Потому что Вам надо либо полностью менять продукт, потому что это у вас не будет окупаться, либо искать, ну, прорабатывать профиль целевой аудитории настолько, то есть сегментировать свою аудиторию потенциальных клиентов, то есть был пул аудитории такой в офлайне, выделить только те, кто будет приносить маржинальность и доход основной в онлайне и работать только с ними. Но для этого нужно время и либо заказать это исследование, либо, мы, либо сделать это им самостоятельно. Но ну, тут надо понимать методологию, как это делается. Далеко не все знают, как ä, пользоваться конкурентной разведкой в любой сфере, хоть в офлайне, хоть в онлайне. И понимание вообще целевой аудитории. Вот Это два основных момента, которые нужно учитывать при ä, заказе интернет-продвижения. Потому что если вы будете надеяться на то, что ä, исполнители ä, будут максимально четко прорабатывать, вашу целевую аудиторию, это не всегда так. Допустим, мы это делаем, а, но если заказчик а, старается а, нам передать полностью а, ответственность за это, то мы за такие проекты не беремся, потому что а, максимально эффективное сотрудничество вырастает только из того, если и заказчик, и мы включаемся в работу полностью. То есть, если нужна проработка целевой аудитории, то нам предоставляют базу, нам предоставляют а, обзвон, а, нам дают информацию и, естественно, это еще и оплачивается. А, большинство заказчиков предпочитают себе в голове именно вот из этой темы, да, что они не понимают, что, какая у них целевая аудитория и думают, что решение проблемы – это просто заказать какую-то конкретную услугу и все будет хорошо. Но… В 90% случаях это не так. То есть в 90% случаев вы придете в какую-то веб-студию, с вас возьмут деньги, сделают посредственные рекламные кампании, посредственные сайты, на, так как на глазок получается, без глубокого исследования аналитики. Не попросят у вас никаких дополнительных данных, просто возьмут с вас деньги. И вы потом будете понимать, что надо либо вам что-то делать заново, потому что это не работает. И либо вы будете думать, опять же, ложная информация, что вы пришли не к тем, а на самом деле вы просто не знаете, какое ставить техническое задание. Если э, опуститься на уровень э, истинного принятия решений, то вам надо четко знать, какое техническое задание давать специалистам и э, что от них требовать недостаточно просто сказать, мне нужен Яндекс.Директ, настройте мне Яндекс.Директ. Или мне нужен сайт, мне нужен сайт и все. Сайт не равно прибыли компании, сайт не равно количеству потенциальных клиентов и даже сайт плюс рекламная кампания не всегда равно адекватные клиенты, которые вам именно нужны. Потому что вы должны четко понимать, кто из потенциальных клиентов приносит вам прибыль, кто вам прибыль не приносит. Мы в некоторых случаях помогаем это понять нашим клиентам, когда с продуктом все в порядке. Если продукт сырой и мы понимаем, что привлекая потенциальных клиентов, заказчик заранее заведомо не сможет потом их обработать, конвертировать сделку, мы также даем рекомендации, если исследование дальше глубокого не продолжается, то мы уходим от сделки и не начинаем работать с такими заказчиками. Вот. Подробно постарался объяснить, почему не стоит торопиться с заказом интернет-продвижения с точки зрения непроработанности той информации, которая у вас есть. Потому что большое количество заказчиков да, наших не совсем представляют, как извлечь прибыль из того, что есть на данный момент, из той информации, которая есть у них на данный момент? А на самом деле у вас может быть уже работающая рекламная кампания, где есть данные, где прикручены метрики, пиксели и так далее. Вы просто глубоко не погружались, не понимаете, как эту информацию использовать и, соответственно, уповаете только на тех специалистов или псевдоспециалистов, с кем вам приходилось работать. Но в большинстве случаев ответственность, как минимум половина, лежит на заказчике в том, что вы получили неквалифицированный результат. И если, допустим, к нам приходит человек, мы ему отказываем в сотрудничестве, объясняем причину, то он найдет, куда потратить свои деньги, но только через несколько итераций, через несколько трат денег, если он сохранит на плаву свой бизнес, он понимает всю необходимость глубокой аналитики, исследования того, что у него есть на данный момент и с какими клиентами ему нужно работать. То есть целевая аудитория да, и каким образом на нее максимально эффективно воздействовать. В принципе, это все. С вами был Алексей Федорцов. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Можете писать мне ВКонтакте, ВАСАПе. Контакты прикреплены ниже под этим видео. До новых видео!